скучать по тем дисциплинам, на которых мы объединялись в команду, и это были не обязательно команды, состоящие из э, ребят, которые между друг другом хорошо знакомы и хотят быть в одной команде, но тем не менее, именно те дисциплины объединяли нас, и мы находили какие-то новые интересы между друг другом, мы могли потом уже пересечься хотя бы, хотя бы на КПП. Хочется начать с того, что когда я поступала на программу управления персоналом, да, я совершенно не знала ничего о том, как устроена эта деятельность в компаниях крупных и в международном бизнесе. И я благодарна своей программе за то, что я получила ту самую основу, тот базис, который необходим специалисту в этой сфере для того, чтобы построить достойную карьеру. При этом было интересно, и были не только классические форматы обучения, но и современные всего я буду скучать по постоянному получению знаний когда ты ходишь в университет постоянно ты не понимаешь какая-то огромная ценность и роскошь все время чему-то учиться но когда тебя затягивает круговорот из работы ты буквально вырываешь для себя время на то чтобы выучить что-то новое ты начинаешь по-настоящему то время, когда это было так легко По итогам четырех курсов, я думаю, что все обучение и каждый семестр в отдельности можно разделить на две основные части. Это семестр, в течение которого вроде бы есть какие-то задания и что-то делаешь, что-то не делаешь, но в целом все достаточно плавно и нормально, но потом наступает сессия, когда нужно выучить огромное количество информации за очень короткое время, я не уверен, что кто-то из нас за четыре года в итоге научился учить все вовремя и делать все вовремя, поэтому от сессии к сессии так и же. Ибда это действительно семья, и каждый из нас за четыре года обучения в стенах академии прожил маленькую, интересную, увлекательную жизнь. К сожалению, эти четыре года пронеслись очень быстро, но очень и очень продуктивно. ИБДА предоставляет огромное количество возможностей для развития и самореализации студентов. Главное — брать от образования по максимуму. Конечно же, нам бывало очень тяжело, очень сложно во время сессии, но наш тут всегда оправдывался. И по результату все наши выпускники имеют прекрасный опыт, много новых знаний, много навыков. И, конечно, за это все. Мы можем сказать огромное спасибо нашему факультету ИБДА.